Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Дмитрий Супов, и меня попросили прокомментировать еще один интересный законопроект, а именно изменения в приказ о транспортных средствах, которое, организов... которое опубликовало Министерство обороны. Согласно этому приказу, у Министерства обороны появляется возможность изымать личные транспортные средства граждан. Давайте разберемся, так ли это, насколько это серьезно, что было раньше и что может происходить сейчас. То есть действительно, Минобороны опубликовала проект поправок, которые, я думаю, в ближайшее время будут рассмотрены. И в список транспортных средств, которые могут быть изъяты, были включены и легковые автомобили граждан. Что это означает? Это означает, что действительно, если эти поправки примут, у Минобороны будет такая возможность, но вы должны понимать, что эта возможность будет только в военное время или в период мобилизации. То есть, когда по всей стране в связи с определенными событиями указом президента будет объявлено там, военное положение или всеобщая мобилизация, ну, грубо говоря, начнется война. В этом случае действительно Минобороны для того, чтобы реализовать свои задачи в защите граждан своей страны и так далее, у них появляется возможность изъятия транспортных средств. Стоит сказать, что и раньше у Минобороны такая возможность была и есть сейчас в соответствии с действующим законодательством изымать автомобили, но только внедорожники. На легковушке это не распространялось. Естественно, любой изъятый автомобиль, он оформляется соответствующими документами. Естественно, если будут какие-то повреждения, и так далее, то государство это все дело компенсирует. Причем распространяется это не только на физических лиц и на юридических лиц. Если у организации и компании на балансе есть автомобили, их также могут обязать их предоставить на определенный период в распоряжении Министерства обороны. Соответственно, друзья, вы должны понимать, что если такое и будет, то только в очень экстремальных, экстраординарных ситуациях. Мы все надеемся, что до такого не дойдет, но и, как говорится, читайте первоисточники и трактуйте законы правильно. В тех поправках, которые опубликовало Министерство обороны, не говорится ни слова о каком-либо принудительном изъятии каких-либо автомобилей в мирное время в обычной жизни. Соответственно, не нужно паниковать, нужно просто правильно читать первоисточник. Если видео было полезное, подпишитесь на канал, с вами был адвокат Анцупов Дмитрий. До новых встреч!